Расскажем вам невыдуманную историю, которая произошла в первые дни Великой Отечественной войны. Возможно, отдельные герои этих событий узнают себя на экране, а некоторых узнают только их родные и близкие. курсанты полные радужных надежд спешили они к месту службы по пути за перроне минского вокзала один из них должен был встретиться с самой заветной своей мечтой петро где ж твоя люба видать телеграмму не получила это точно а что это ваш, Петр Марина, может быть, жених ваша Люба? Чего вы смеетесь? Да еще в школе было. Вы с Питей как-то готовили уроки вместе. Мама назвала Петю однажды женихом. Так он испугался и удрал. Вот с тех пор все время боится. Только в письмах храбрый. Удивляюсь, как-то вместе с вами не поступил в наш медицинский. А я ему не разрешила. Сказала, Петя я не люблю тихонь. Поступай в на училище, пусть там у себя мужчина сделает. И он, конечно, послушался. А меня, Виктор Степанович, ты хлопцы слушаешь? Да. Я бы тоже был счастлив вас послушаться. Пожалуйста, не справьте на нашем курсе все тройки или пятерки. Не удастся, Люба. Меня призвали в армию. Я завтра уезжаю в Гродно к месту службы. И вот перед отъездом... А кто же нам против... хирургии будет преподавать? Мне об этом речь. Люба, я давно хочу вам сказать... Я понимаю, Виктор Степанович. Вы хороший, но я люблю петь. Очень люблю. Я празднуют поездом. Извините, Виктор Степанович. Мне нужен нагродный. Поезд идет через три часа или с пересадкой на Молодечное сжать. Когда? Люба! Петрус! Ой, Петька! А ты, в самом деле, командиром стал? Младшим политруком. А почему не старшим? Я не знаю. <с> ну да ладно, ты мне и младшим нравишься. Хоть бы поцеловал, Петрус. Людей кругом про. Ну пусть! Люба, у меня через три часа поезд отходит. Я должен ехать. Как, Пить! Ты же обещала на месяц приехать. Посвадва. А Потом. А вздох сейчас пойдем. Успей. Ты сумасшедший, через полчаса у меня консультация по анатомии. Я не могу. И вообще никуда я тебя не пущу. Ну, пойдем. Что ты, Люба? Пойдем, пойдем. Я не имею права в часть опасную. Ну какая часть? Через три часа я освобожусь. Только три часа, Петрус. Что ты, Люба? Не могу. Замолчи петь, а то побью. Ты что хочешь, чтобы я провалил завтра экзамен, да? А ты что хочешь, чтобы я начал службу с опозданием в часть? Тогда уезжай. Уедешь? Уеду. Ну и уезжай. Уезжай, только не забудь, что консультация через три часа кончается, потом я свободна. Люба, я не шучу, уеду. Уезжай, уезжай! Не забудь чувакам в камеру поедем снять! Ну как, получается? Аллах его знает. Прямо было знамени вроде получается. Ну а как сказать о главном? А что ты имеешь в виду? Как что? Наша дивизия формируется на базе танковой бригады. Это раз. И знамя бригады становится нашим знаменем. Это два. Да, в передовой это не объяснишь. Военные тайны. Гриша, по-моему, надо организовать целые полосы материалов. Рассказать о боевом пути знамени, о героях. Войдите. Разрешите вручить Давай скорее, давай. А вам опять ничего нет? Это не может быть. Разрешите идти? Идите. Что мне делать? Я уж ей давно письмо послал, а она молчит. Обиделась? Да. Раньше я всегда слушался. Слушался. Тютя, начальство надо слушаться. Ну вот что, товарищ младший политрук Маринин, приказываю вам прогуляться в танковую бригаду. Хороший прогулок 70 километров. А что для твоего темперамента 70 километров? В понедельник вернешься. Что, до понедельника? Сегодня суббота. А во вторник, чтобы полоса знамени была готова. Есть. Во вторник будет полоса знамени. А вожди, если ты будешь хандрить. Я тебя каждый день буду посылать в командировку. Понял? Смирно! Я тебе покажу. Смирно! Вольно, вольно. Чем это занимается? Редакция дивизионной газеты. Инструктирую Маринина насчет командировки. Задумали полосу о знамени. А, -а, -а. Ну и как? Сейчас едет. Ну а зачем же кости ломать друг другу? Товарищ полковой комиссар. Понимаете, вы... Понимаю, все понимаю, кроме одного. Почему вы, младший политрук Маринин, своим адресатам домашний адрес не даете? Почему начальник политотдела должен доставлять для вас телеграммы? От Любы. От Любы или от Маши, это мне неизвестно. Встречай поезд в воскресенье 22 июня, 5 часов утра. Люба. Ну вот, значит, от Любы. Так что встречаете, командировку придется отменить. Я успею. Конечно, успеет. От бригада станции даже ближе. Смотрите, не опоздайте. Разрешите выполнять? Действуй. Только нас на свадьбу не забудь пригласить. Есть. А что же не предупредил, что жена приедет? Жена... Она еще не жена а мне. А зачем же она едет? Ну как? Мы еще с детства дружили. Ну и решили... Жениться, да? Как вам сказать? Ну да. А где жить будете? Я квартиру сдавала одинокому. Ну, так как же, Анастасия Как же, как же. Ну, встречай. Ну. Спасибо. Спасибо, сосед Свиридовна. Так, значит, завтра утром и приеду с ней. Приеду. А где я размещу вас? Да вы не беспокойтесь. Она будет здесь, а я в редакции на диване. Ну, уж иди, иди, юр. муж на диване. Ципа, ципа, ципа, ципа. Ципонька, ципонька. Ну, хлопцы... Женится Петр Маринин. Обскакал я вас на вороных. Вот стану семейным человеком. Начну готовиться в академию. Так-то... Службу у тебя, Петрусь. Боевое знамя святыни части. Все пишешь, пишешь. Не жалуюсь. Когда прочтешь эту статью, глядишь немного, умнеешь. А что смешно? Вы, доктор, лучше скажите младшему политруку Петру Маринину, что его газету используете вместо Мухамора. Это как же? А так смертная скука в твоей газете? Сядет муха, и лапки кверху. Спать дайте! До свидания, товарищ Венрач. До свидания. Значит, любаш едешь встречать? Ну, Иван, прости большой. Ух, если б не дежурство. А ты на свадьбу приезжай. Дашь знать! Обязательно! Лагерь разбудишь! Дьявол! Да, война. И уже не дорога на станцию, где ждала Петра встреча с любимой, а совсем другая дорога позвала его. Танковая бригада, единственная боевая единица нашей не сформировавшейся еще дивизии, приняла неравный бой. Без приказа, без знания обстановки, с открытыми флангами. Броня на броню. Алло. Выдвинуться в район да. прикрытия мы не успели. Бразилия. Принимать бой вынуждены Алло. почти на местах распортирования. А это значит... Алло. Алло. Врага надо ждать в любом месте, в любую минуту, следовать на никакой беспечности. Мы, как не сформировавшиеся дивизии, получили приказ Алло. передислоцироваться в район Алло. Заречный и оседлать Алло. дороги, ведущие с Запада. Алло. Здесь мы приняли первый бой. Мы поняли, что такое ненависть. Впервые испытали страх. Муки от ран, боль утраты товарищей. И снова на поредевшую нашу бригаду обрушился стальной кулак. Последние несколько танков бригады пошли навстречу врагу. Сколько вас раненых? Четыре грузовика. До отказа. Пробивать с ними нагродно. А если можно и дальше? Я должен вас эвакуировать, товарищ полковник, вы тяжело ранены. Пока я жив, я командую, выполняйте приказ. Вы для меня сейчас ранены, прошу подчиниться. Знамя в опасности. Немцы окружили знаменный взвод. Заводили! Президент, президент, я Маринин. Передайте первому. У нас нами дивизии. Маринин, передаю трубку. Докладывайте. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Oh Бедненький, готовился к встрече с тобой. Я уже и комнату приготовила, и пирогов всяких напекла. Это Петруш так распорядился? А то как же, ты ведь его невеста. Невеста? Не знаю уж, как сказать тебе. лобушка ты моя, бедная. Дитя ты мое горемычное. Утром приезжали командиры, те, что семьи эвакуировали. Спрашивала Петрусе, так сказали, что еще вчера подгродно, не то убит. Не то в плен попал. Почему так долго ехали? Вечером вчера хоронили командира бригады. Потом раненых обрабатывал, поэтому сдержали. Следовательно, о знамени больше ничего не знаете? Ничего. Маринин с тремя танками прорвался к взводу, который хранял знамя. Но потом его танк подбили. Что дальше не знаю. Еле успел раненых вывести. Пристраивайте машины к нашей колонне. Есть. Место Я жена Я жена Корпенко, Корпенко, Больше ни одного человека взять не могу, товарищи, поймите. У меня тяжело раненые. Куда же я вас? Родные мои, поймите, у меня раненые, полно раненых. Товарищи, ну все, поймите, ни одного человека больше взять не могу, поймите. Люба, как вы сюда попали? Люба. Вы к Маринину приехали, да? Поезд разбомбили. Двое суток добиралась сюда. Я его видел. Он под Идемте, поедете Идемте, поедите со мной. Врач Яковлева, посмотрите, сколько у меня раненых. Я вам приказываю занять свое место в машине. Мы от своих отстанем. Мы тоже не чужие. Належь, <музыка> належь. Большая часть колонны русских. Основные силы двигаются в направлении деревни Баровая. Стремятся предупредительным огнем. Мы предпримем все меры, чтобы задержать русских до подхода наших передовых частей. Я с радиостанции, перемещаясь пост колонны. Никто из нас не знал, что мы оторваны от головы колонны, и этот бойкий регулировщик направляет нас в западню. его знает в засаду лез. почему через головы стреляют всем оставаться на своих местах Нашу наши части заняли оборону стреляют свои предупредительно не паниковать где головная часть колонны где и положено быть продвигается по параллельной дороге ни черта не понимаю мы же шли одним маршрутом. Почему комдив не поставил меня в известность? А вы спокойнее, товарищ полковой комиссар. В известность поставлен полковник Орехов, старший опергруппы штаба армии. Наводим порядки на дорогах. Я майор Назаров. Пожалуйста. Откуда известно, что впереди линия нашей обороны? У полковника Орехова рация, он поддерживает связь со штабом армии и вашим комдивом. Ах, значит, с полковником Арябовым поддерживается связь по рации? Да. Вам приказано дожидаться здесь утра. Когда вы говорили с полковником Арябовым? Сегодня, часа два тому назад. Спичка найдется? Пожалуйста. Вот видите, все в порядке. Связь с полковником ряболом существует. А вы не могли бы, по вашей рации, связать меня с моим комдивом? Конечно. Тогда проводите меня, товарищ майор. Свиридов, Королев, Петрук, за мной. Политрук, примите все необходимые меры. Есть, товарищ полковой комиссар, принять все необходимые меры. Ваши документы. Младший политрук Маринин. Я отгоняю свою колонну. Там прорвались немецкие танки. Скоро будут здесь. Не сейте панику, политрук! Взять диверсанта! Да что вы? Какой я диверсант? Товарищ полковник, это политрук из нашего штаба. Разговоры? Вы его знаете? Он в редакции у нас работает. Я ему еще мотоцикл чинил. Нашли диверсанта. Да я знамя своей дивизии везу. Знамя дивизии? При вас. Тогда другой разговор. Извини, политрук. Полковник Орехов из штаба армии. Свяжите меня с командармом. Слушаюсь. Садись, политрук, в машину. Ну там же танки. Опять паникуешь. Знаем о танках. Сейчас трогаемся. Есть связь. Товарищ генерал, докладывает полковник Орехов. Обнаружено знамя дивизии Рябова. Прием. Знамя находится у младшего политрука Маринина. Журналист. Прием. Есть. Ну, садись, политрук, теперь ты мой пленник. Сейчас поедем к полковнику Рябову, а потом прямо к командарму. К командарму? В таком виде. Я двое суток не спал. Ну-ну, подремли, подремли немного. Люба, не надо. Может, он еще вернется. Может. Ведь вы же сильная, Люба. Я сильная. А они. Черт, те что творится на дорогах. Сутолыка не разбериха. Хаос. Днем бомбежка головы поднять нельзя. Ночью диверсанты шалят. Это безумие. Вот-вот нагрянут наши танки. Нам пора убираться вон, а связанных из головы колонны нет. А вы убеждены, что ваш Орехов сумеет связать меня с полковником Рябова? Попытаемся. Колонна Рябова здесь недалеко. Правда, немцы заполонили весь Десятки радиостанций обращаются к нашим войскам. Что же они говорят? А что можно говорить, раз застали нас врасплох? Советуют сложить оружие. Меня прислал полковник Рябов. Почему оказались здесь? Мы попали в ловушку в колонии диверсанты. Где полковой комиссар Масульков? Он отвлек немецкого офицера. Надо действовать. Какие будут приказания? Занять круговую оборону. Берите это на себя. Есть. А ты, товарищ Стогов, поможешь мне. Чем? Передай приказ по колонии всем расстегнуть гимнастерки. У диверсантов под гимнастерками эсэсовские мундиры. Ясно. За мной. В случае чего, без шума. Прежде всего знамя. Фон Херлитц интересуется также пленным журналистом. В приказе сказано доставить знамя вместе с пленным. Хорошо. Посмотри за ним. Я пойду узнаю, что там делается и мальфор чему эти приготовления все равно через час двинемся вперед осторожность не мешает Приказ полкового комиссара всем расстегнуть гимнастерки. Колонны затесались, переодетые диверсанты. Что это? Вы приказали? Я. Не трудитесь, и так все ясно. Господин, извините, в каком чине вы Гитлеру служите? Одно мое движение и мои люди изрешитят вам спину Вы забываете о собственной спине, господин майор И запомните не я у вас, а вы у меня в колонне Ваша колонна окружена регулярными войсками Тогда зачем же вам понадобился этот рискованный маскарад с переодеванием? Комиссар Давайте вести откровенный разговор Давайте Так вот, связи с Рябом у вас нет Нашу рацию разбомбили вчера Так что мы давно уже говорим откровенно Стой! Растегни, ворот. В чем дело? Гадина. Товарищ полковник, всем приказано расстегнуть гимнастерки. Разумный приказ. Обнаруженных диверсантов расстреливайте на месте. Есть расстреливать на месте. Пошли. Расстегни гимнастерку. Комиссар, вся Европа встала перед Великой германии на колени. А через неделю встанет Советский Союз. Через две недели. Это воля фюрера. А мне плевать на его волю. А на колени мы встанем. Только под нашими коленями окажетесь вы. Вместе со своим фюрером. Фанатик, пока не поздно, прикажите разоружаться. И что тогда? Поведете колонну. Только не на восток, а на запад. В этом случае я гарантирую вам жизнь. Сделайте мне жизнь. А я вам не гарантирую! Сложите оружие! Полковник Рябов прислал связных. Где, где Рябов, Гриша? Простыгни ворот! Зачем? Растегни, гад! Извини, младший политрук. Атаку! Товарищ старший лейтенант! Вот! Под столом нашел! Младший политрук! Аной! Не стоит тратить патроны. Старший лейтенант, это правда, что фашисты прорвались? Целая танковая колонна. О! Каждый едет назначенный ему пункт. Проверить численность личного состава и техники, выведенных из-под удара. Доложить завтра к семи часам через офицеров связи. Товарищи, если что-нибудь выяснится о знамени, шлите нарочных. А что успел доложить Маринин? Как успел? Что с ним? А вы не знаете разве? Он участвовал в атаке и погиб под танком. Погиб? Вот она тоже видела. На наших глазах. Расскажите о знаме. А о знаме я не знаю ничего. Ведь знаме это было при нем. необходимо послать рассветчиков. Люба! Всех раненых в машины! Едем! Хорошо, Люба. Вернусь, разыщу вас. друг прикурить найдется что за машина трофейная рация приказали поставить строе вот в схеме никак не разберусь а ну-ка дай я попробую а ну-ка нога Работает. Ну-ка, дай радиоданные. Сейчас принесу. Ну-ка, давай быстро, быстро! Алло, алло. Габарит 113. Я нахожусь среди русских. Важное сообщение. В квадрате 1786Г близ деревни Боровая два подбитых танка. Под первым у дороги в Канаве советский комиссар. У него знамя дивизии. А, сестричка! Сейчас иду, вот только помогу лейтенанту с аппаратурой управиться. Помощник! Выходите! Что за тон, сестрица? Вот сейчас вернется лейтенант, наладим связь и выйду. Не притворяйтесь! выходите из всех! Выходите! Не трогайте Пистолет! Кто это? Пауль. Пауль. Один из моих лучших разведчиков. Прошел сквозь огонь и воду. Идиот. Попался какой-то девчонке. Раз пристрелил ее, значит, все в порядке. А если не уйдет? Можете не сомневаться, господин полковник. Из Франции Пауль уходил три раза. Можно сказать, из пекла. Он самого черта вокруг пальца обведет. Такие операции в тылу врага нам удавались не только во Франции, но также в Бельгии и Польше. А здесь майор вы провалили. Вы не сумели обезглавить колонну и обезоружить ее. Или по меньшей мере уничтожить грузовики. Ведь все было прекрасно задумано. Но вам везет, майор. Вы имеете возможность отличиться. Захваченное знамя прекрасное доказательство, что мы уничтожили дивизию русских. За это фюрер не пожалеет ни званий, ни орденов. Знамя будет у нас, господин полковник. Там уже прошли наши регулярные войска. Вы ничем не рискуете. Да благословит вас Бог. Слушаюсь, господин полковник. Ушел проклятый. Но мы его схватим. Вперед! Вперед! под танком а окоп спас мог бы сразу выбраться если бы не оглушило а так пока землю разгреб пришел в себя так в тылу и остался они проклятые еще вчера забросили сюда десант на парашютах все в красноармейской форме оцепили наша луга и начали самолеты с танками сажать. Никому и в голову не приходило, что это немцы. Они устроили засаду. Наша сестра что делается? Как плотину прорвало. Машины, танки, пушки. Идут, идут. Ничего. Далеко не пройдут. Опомнится только надо. Подтянуть силы. Ты вот что, парень. Оставайся пока у нас. По всему, видать, что нам здесь тоже военные командиры понадобятся. Партизанить? А то как же? Настало такое время, когда мужику тоже пора за оружие браться. Фунцинген! Шнель! Нынче на рассвете заходил один, рядовой, попросил мою старуху хлеба испечь. Говорит, надо десяток буханок. Когда придет за хлебом? Как темнеет, так и придет. Холстины чистые дала на перевязке. А где они? Где-то в лесу, близ деревни. Федька, сынишка, сказывал нам, что они сховались за черной трясиной. Отец, у меня знамя части. Меня могут убить. Давай. Анна, хлеб на дно. Ходи идут. Если со мной что-нибудь случится, то знамя, знаю, иди. В лесу иди по к сторожке, жди меня. шоусь. Тогда сквозь леса и болота, чтобы вырваться из окружения. Братцы, помогите. Здесь рядом в деревне немцы. Ну и что, кругом немцы? Выбить надо. Отовсюду не выбежь. Политрук, мы или ноги волочим? А раненых сколько? Они людей постреляют. Вот отца его. Он знамя спрятал, боевое знамя дивизии. Спасибо, товарищи. Фаны, где может быть Где же знамя? Этого молокососа Маринина нужно было прикончить еще в рации. Вы говорите о политруке, которого упустил Пауль. То есть, Это Всю деревню перевернул вверх дном. Господин майор, лучше поставить к стене заложников. Выдадут в рука. А если не выдадут, уничтожу всю деревню. Где же знамя? Какая прекрасная работа. Зима! Да, прекрасная ручная работа. Оставьте на память для коллекции. Младший политрук Маринин? Полковник Орехов? Рад вас видеть. Я надеюсь, вы понимаете, что я советский разведчик. Вы, кажется, интересовались знаменем нашей дивизии. Идиот. Немедленно уходите, спасайте знамя. Кругом полно гитлеровцев. Руки! Не Нет. дурите, политрук. Вы ответите, вы срываете мне задание советского генерального штаба. Советского? <свук> младший политрук прикрывал меня огнем возле леса я его прикрывал а в лесу мы потеряли друг друга где же он Маринин книго ты не Маринин видел я твой сецкий костюмчик радиостанции в другой раз не уйдешь смотрите карты немецкие Ах ты стерва фашистская еще Марининым себя называет. Да Марину после войны памятник поставят. Она а тебя, гадо, пулю жалко. Лейтенант, послушай. Вот откопаем Маринина, послушаю. Ведь я же Маринин. молчи. Может, скажешь, как звать жену Маринина? Да я не жена. Ничего ты не можешь сказать. А что я могу тебе сказать? Ты же баба истеричная, а не лейтенант. Ты же ничему не хочешь верить. Но я тебя заставлю. Я тебя заставлю землю грызть. Наше знамя Маринин. Правда, Маринин, живой друг, дорогой ты мой. на восток, при нас знамя сердце нашей дивизии. Мы шли и верили, что придет время, и под этим знаменем мы пойдем на запад. удалось благополучно перейти этот рубеж случилась беда и с нашим другом осторожно осторожно это слово горячим стальным пульсом билось в нашем сознании Ну, Виктор Степанович. сбежите? Что? А зачем вы вчера говорили, что я со стерильными руками спряталась под стол во время бомбежки? Я же не придумал. Придумали. А вот в следующий раз не под стол, а в укрытие. Это приказ. Виктор Степанович. Да. Где вы? Виктор Степанович, раненого привезли, окруженцы. Ну, давайте сюда. Товарищи, давай сюда. Ну что здесь? Осторожней, доктор. Там мина. Мина? Из немецкого ротного миномет. Застрял в бедре. Осторожней. Трогать нельзя, может взорваться. Всем выйти. Срочно вызвать минера. Послали Хорошо. Люба, готовьте растворы. Быстро. Немедленно на операционный стол. Осторожнее, не трогайте мину. Хорошо. Лицо раненого Прикройте салфеткой. Зачем? Так нужно. Хорошо. Какое ранение? Мина застряла в квадрицепс фэмори. Редкий случай. Да. Редкий. Вопрос дан. Рано приготовлено. Остальное сделаю сам. Люба? Я буду помогать вам. Нет, уходите. Виктор Степанович, но я тоже врач. Яковлева, прошу оставить операционную. Знает. Виктор Степанович, справитесь ли вы один? Может быть, следует вызвать еще хирурга? Не нужно. Справлюсь один. Прошу, товарищ комиссар, и вас удалиться. Держите крепче за стабилизатор. Осторожнее со взрывателем. Берите. Осторожнее, не поворачивайте. Барановичем у нас тоже был такой случай. Гопнулась амина в нашу траншею. Гопнулась и ложить. Ложить и ложить. И взорваться не хочет. Да не нашелся один дурень. Взялся выкивал через брусьвер. вверх. Только взял руки, я на как экране... мог Мокремиста ведь хлопцы остались. Виктор Степанович. Люба, идите к нему. Да. А встретить... не мог. Ты... сдала экзамены? Да. Сдала, Баш. Ты прости меня, что я тебя тогда не послушался. Я теперь тебя всегда буду слушаться. Хорошо. Хорошо, Петрос. Люба, а я с тобой не поздоровался. Люба, здравствуй. Петрусь. Петрус. Люба. Война, Люба. Война. Молчи. Молчи, Петя. Тебе нельзя разговаривать. Тебя везут в госпиталь. Ты только пиши мне чаще. Мы с тобой скоро встретимся, Петрус. Петь. Вот и встретились мы с тобой, Петрус. Любаш, только я ведь ненадолго. Как же, Пить? Опять расставаться. Видишь, что делается? Идем на запад. Петрусь, а когда в ЗАГС? А где же Ну как, где в Минске? О, ну, хоть я должен спешить. Куда? Быстрее в Минск освобождать. Петр! Маринин, не задерживай! Петь, уже? А что, ты хочешь, чтобы я снова начал службу с опозданием в часть? Ну, Петь. Ну, мне пора ли Аминска, Петрусы. Аминска, Любашка. Другие времена. Мы идем на запад, навстречу новым боям. Идем уверенные в победе, в том, что никогда не повторится для нашей Родины июнь 1941 года.